Мани в Москву. Природа на войне. На...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 Впереди Сусанин Просто нам завещана от Бога Русская дорога, русская дорога, русская дорога Русская дорога, русская дорога, русская дорога. Просто нам завещана от Бога. Русская дорога, русская дорога. Русская дорога!